Вместо курортов Северного Кавказа в России появится корпорация по туризму. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, тесное взаимодействие рост туризма и корпорации позволит обеспечить оркестровку в реализации нацпроекта, комплексно развивать и управлять кластерами, а также создать комфортные условия для объектов туриндустрии и непосредственно туристов хотят обеспечить между кластерами, их потенциалами, будущими турпотоками и непосредственными туристами. Интересно, что помимо необходимой для освоения бюджета виртуализации, мастер-план должен учитывать антропогенную нагрузку и интересы населения. Итого у нас есть нацпроекты, кластеры, Ростуризм и еще корпорация, не считая нацпроектов. В добрый путь!